Водородный электролизный газогенератор с 400 acs 2 Проводим тест на взрывозащиту. Давление поднимается, значит, газогенератор остался в работоспособном состоянии. Проводим еще один тест на взрывозащиту.